Да-да, ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами много он же Scratch, продолжает знакомить тебя с самой интересной и актуальной информацией по игрушечке Project Zomboid. Ну и в данном же видео я постараюсь дать тебе несколько самых стартовых базовых советов, которые необходимо знать каждому новичку, чтобы тот сходу не вышел из равновесия после первого укуса а, зомбаря. И чтобы вот такого не происходило, в этом видосе я тебе все в деталях продемонстрирую. Поэтому смотри, пожалуйста, видос до самого конца. Дальше будет много интересной и полезной информации. Но ну, а мы конечно же начинаем друзья ну и как только ты появился сразу же обрати внимание на то жилище в котором ты появился а они бывают по умолчанию разные домики это бывает вот такая вот небольшая квартирка в которой сейчас я появился я бы ее назвал среднего уровня квартира бывают очень маленькие дома и бывают еще и двухэтажные дома Сразу скажу, что если ты появишься в двухэтажном доме, то тебе несказанно повезло. Пробуй, играй от этого дома 100%. Если же ты появился вот в таком вот доме, как, например, сейчас я облутаю здесь все ящики, посмотри, что есть интересного, тебе нужна обязательно одежда. Надевай на себя совершенно всю одежду, которая еще на тебе не надета. Чтобы посмотреть, сколько на тебе одежды одета, Просто-напросто зайди в свой инвентарь. И вот здесь вот под этой вот нижней черточкой указана вся одежда, которая надета на твоего персонажа. Одевать на персонажа можно очень много одежды. Поэтому проверяй, смотри все, что ты не одел, все, что ты можешь одеть. Не заменяй какую-то уже существующую одежду смело. Напяливай на своего персонажа, тебе будет гораздо комфортнее. С кухни следует забрать как можно больше еды. А конкретно вообще всю еду сразу же с собой забирай. В конце концов, если будет что-то лишнее в процессе твоего переезда на новое жилище, то не страшно по дороге, если что-либо сожрешь лишнего, так сказать, не страшно будет, не разжиреешь, ну, либо выкинешь на крайняк. После того, как выходишь на улицу, а старайся двигаться максимально а, тихо, чтобы зомби тебя не заметили. Ну вот, как видишь, у меня это не получилось, меня заметили сразу же три зомбака, я, конечно же, могу без проблем дать бой, но этого делать не стану. Будем умнее, дорогие друзья, потому что случайный укус зомби, особенно, когда вы вообще без экипировки, в данном случае, как я, у меня голый торс, случайный укус зомби может обернуться для вас вас э, долговременной смертью, поэтому не старайтесь вступать с ними в драку, пока вы не оденетесь как следует и не, за не закройте все открытые оголенные места вашего тела. Это тоже очень важный момент. Если же ты начал убегать от зомби, то старайся выбирать себе дорожку, которая будет с препятствиями. Напоминаю, что твой персонаж с зажатым шифтом может спокойненько перепрыгивать вот через такие ограды. У зомбарей с этим перепрыгиванием будут небольшие проблемы. Они когда перепрыгивают, они падают. Если вы получаете какое-то ранение, сразу же постарайтесь его забинтовать, потому что если вы этого не сделаете, в процессе у вас разовьется какая-нибудь какая степень заражения, и вы также можете превратиться в зомби. Достаточно будет вообще любой а, тряпки. А эти самые тряпки можно брать практически из любого Зомбаря. Вот, например, мы повалили на землю вот эту дамочку, посмотрели у нее в инвентаре, что у нее имеется. Например, майку можно порвать сразу же на тряпки. И вот как раз таки этими тряпками и можно будет потом себя, так сказать, обмотать, залатать свои раны. По возможности найдите себе часики, чтобы отслеживать время. Лучше всего электронные часы. И у вас сразу же появится вот в этом правнем верхнем углу виджет о времени, который сейчас у вас в игре. Ну и возвращаясь к теме правильного одевательства своего персонажа, Я дам такую подсказочку Для того, чтобы проверить, что на вас надето, а что еще можно надеть Вы просто нажимаете правой кнопкой мыши на ту или иную вещь И смотрите вот здесь вот в графе надеть Если же на вас вещь какая-то не одета У вас вот здесь рядом не будет отображаться ничего Вот, например, черные брифы мы одеваем А вот, например, такая вещь, как джинсы Нажимаем тоже правой кнопкой мыши У нас вот здесь отображается, что придется снять комбинезон Далее вкратце вот про эти вот значки, которые здесь у нас вы. Да, это вот ты, наверное, уже увидел, что у моего персонажа было кровотечение. Мы его, собственно, и э, замотали. По поводу вот этих вот грязных бинтов необходимо сразу же их снимать, как только вы видите оповещение грязный бинт. И сразу же старайтесь сюда э, замотать что-нибудь новое. Вот в, данный, в данном случае у меня, к сожалению, почему-то ничего не не оказалось, чтобы замотать мою царапину, поэтому идем вот сюда в инвентарь, да, потому что мы не успели разорвать майку, когда на нас напал зомбак. Разрываем ее, и вот здесь, нажав на правой кнопку мыши на царапину, мы видим, что можно наложить тряпку. Как только мы наложим тряпку, у нас остановится кровотечение, хоть оно и незначительное, но надо его остановить. И у нас будет рана потихонечку заживать, если же вы оставите неперебинтованным место то тогда вы будете терять часть крови, а соответственно часть здоровья. Плюсом у вас еще может развиться заражение. Поэтому перебинтовывание персонажа после получения урона это тоже очень основной момент. Запомните. Ну и возвращаясь к пиктограммам, которые появляются вот здесь справа, мы видим, что у нас у нашего персонажа развился легкий голод. Чтобы погасить вот эти вот назревающие негативные эффекты, мы должны сейчас, конечно же, покушать. Ну и чтобы загасить вот этот эффект голода, конечно же, это проще простого, друзья. Нужно нам поесть. Также будет возникать значок жажды, соответственно, нужно будет попить. А где попить и где поесть, вы будете искать постепенно в домах, в которых вам будет попадаться очень большое количество. Главное, не насобирать за собой огромную толпу зомбарей. По поводу лута и собирательства, вначале старайся собирать все только самое необходимое. Особенно, когда ты начинаешь стартовать в режиме без каких-то стартовых условий, типа рюкзака, биты и прочих каких-то вещей, то тогда рекомендую тебе собирать просто-напросто еду побольше, еды в свой инвентарь, каких-нибудь журнальчиков, книжечек, может быть, каких-то сигарет. То есть, пока у тебя не появится такого рюкзака, как у меня, например, сейчас за спиной, смело собирай просто какую-нибудь еду и какие-нибудь медикаменты для своего персонажа. Ну и оставляй место, конечно же, для необходимых инструментов, таких как отверт, Такие как молотки, например Для того, чтобы по ходу действий Разбирать какие-нибудь другие объекты И получать с них дополнительный лут В плане битвы с забаками, Даже если у тебя нет никакого оружия Снаряженного персонажем Запомни, что ты можешь его просто-напросто затолкать. Встань в определенную стоечку, наведи курсор в сторону зомбака и нажимай просто потихонечку пробельчик. Затолкав зомбака и повалив его на землю, ты сможешь встать на него. После того, когда ты стоишь на зомбаке, он сам встать не сможет. Это действует также на нескольких лежащих зомбаков под твоими ногами. Ну и для того, чтобы убить зомбака, просто-напросто подойди к его голове. И нажми на пробел, и ты сделаешь свое дело. Более сложные бои, когда на тебя, например, идут несколько зомбаков по типу 3, 4 или 5... Могут окончиться для тебя, конечно же, какой-нибудь а, непредвиденной ситуации, Типа вот такого вот укуса, который я сейчас получил Поэтому не старайся вступать в битву с большим количеством зомбарей Я тебе советую просто-напросто от них ретироваться Пока ты не набьешь определенный скилл в борьбе с ними Следующий фактор, про который я уже вначале говорил Это выбор нормального жилья Не надейся на тот момент, что тебе в начале игры легко и просто Будет построить дом где-нибудь в лесу Для этого нужны будут необходимые Компоненты, которые еще надо будет найти, а поэтому твой самый первый дом, особенно когда ты новичок и начинаешь, будет уже готовый дом, где-нибудь найденный э, в городе. Советую, конечно же, э, обращать внимание вот на такие вот двухэтажные дома с огромным количеством э, комнат. Почему именно двухэтажные? Да потому что можно спокойненько забаррикадироваться в случае критического нападения зомби на втором этаже, поставив вот сюда вот какие-нибудь диванчики, какие-нибудь столы и стулья. Это немножечко замедлит прохождение зомбаков на второй этаж, а ты можешь спокойненько, если у тебя оружие, от них отстреливаться или даже отбиваться. Не стоит забывать про такие полезные функции, как перемещение предметов, ведь это может спасти тебе Жизнь. Например, вот здесь, в этой вот левой панельке, можно найти вкладочку «Поднять предметы». Поднимать можно очень большое количество. Это зависит как от веса предмета, так и от навыков твоего персонажа. Вот, например, вот этот маленький журнальный столик мы имеем возможность передвинуть. Просто-напросто нажав на него... Мы можем также переместить его в любое место. Также мы с помощью кнопочки ТАП можем поставить его прямо напротив а, двери. После чего в эту дверь уже а, с трудом будут заходить не только зомбаки, но и вы а, сами. Это достаточно хорошо, когда у вас несколько входов, и у вас на старте нет возможности забаррикадировать окна и двери какими-нибудь досками, например, да-да-да, которые у нас... Не так-то просто здесь добывается Поэтому вот таким вот способом ты сможешь перекрыть а, вход И у тебя всего лишь будет один вход Который легче будет контролировать, чем а, два входа Чтобы закрыть вот эти вот окна Можно поставить напротив них а, шкафчики Со шкафчиками, конечно, уже будет посложнее Потому что для того, чтобы двигать шкафчики Необходимы вроде бы как дополнительные навыки Давай попробуем просто подвинуть вот этот вот а, шкаф Контейнер содержит... Некоторые предметы и нужно строительство как минимум 2. А, Поэтому существует немножко другой способ, как же можно все-таки забаррикадировать окна, а, чтобы вас хотя бы в первоначально не было а, видно. Для этого мы собираем вот такие вот шторы, которые находятся у нас практически в каждом а, доме. Просто нажимаем на правую кнопку мыши по ним, снимаем вот эти вот шторы. И начинаем баррикадировать наши окна. Рекомендую баррикадировать окна на первом этаже при, в приоритете, потому что именно чаще всего зомбаки вас а, замечают как раз таки через нижние окна на первом этаже, нежели а, через окна на втором этаже. Поэтому рекомендую баррикадировать именно их. Также нужно баррикадировать и двери, просто повесив на них а, простыню. Ну вот на эту дверь скорее всего у меня не получится повесить а, простыню. Давай я тебе продемонстрирую вот на этой дверке Так как обычно у нас двери здесь везде Вот с такими вот стеклянными вставочками То есть прозрачные Мы просто-напросто вынуждены Будем повесить здесь Везде шторы и Закрыть их непременно Тогда нас будет не видно уже с улицы Как вы не видите зомбаков на улице Так и зомбаки не будут видеть вас Но есть и другой момент Когда зомбаки будут пробегать очень близко К вашему дому или же проходить очень близко Они могут конечно же вас а, заметить. Поэтому идеальнее всего будет располагать напротив окон, конечно же, какие-нибудь а, шкафчики. Ну, а лучше всего их баррикадировать потом уже досками. Но это после того, когда у вас появится молоток или же топор, и, или же хотя бы пила, чтобы добывать эти самые доски. Да, не так-то просто все в зомбоиде у нас. А ты что думал? Но про эти все детали я расскажу, конечно же, в других своих а, видосах. Сейчас у нас базовые основы. По поводу поиска оружия бывает так, что в начальном маленьком стартовом домике вы не находите совершенно Ничего, не стоит отчаиваться, попробуйте поискать в соседних Дома. Ведь оружием здесь выступает очень много различных инструментов. Если вы пошаритесь просто-напросто в кухонных ящиках, вы можете найти какие-нибудь сковородки грили, например, да, или же обычные сковородки, которые вы можете э, взять в руку и начать эффективно ими работать. То есть с поиском оружия первоначального проблем не должно быть, потому что в каждом практически доме, доме есть кухня, а на каждой кухне у нас есть какая-нибудь кухонная утварь. Это могут быть наши скалки сковородки и прочие какие-то э, вещи ну и после того как ты нашел свой дом я тебе советую здесь закрепиться как следует а конкретно нам нужно будет укрепить его со всех сторон. Поставить какие-нибудь баррикады, это на будущее конечно же, но первоначально это просто-напросто, помимо того, что мы развесим с тобой простыни, нужно будет окна укрепить какими-нибудь а, досками. но о том, как укреплять свой дом и о прочих интересных моментах по игрушечке Project Zomboid, я расскажу в следующих своих выпусках. Надеюсь, информация по поводу стартовых, базовых знаний тебе была полезна. Если вдруг братишка Sheskreis что-то упустил или что-то недорассказал, то смело Критикуйте, друзья, предлагайте в комментариях Я с удовольствием рассмотрю все ваши предложения И, скорее всего, запишу повторный, более детальный гайд По поводу выживания именно для новичков Но ну, а на сегодня пока что это вся информация, которую я хотел тебе рассказать Играй только в самые крутые топовые игры Приятного тебе геймплея Еще обязательно увидимся и услышимся Продолжение, конечно же, следует